Вот много новых людей, и я хочу для них специально, мы опять каждый раз всегда повторяем, что такое вертушка, для чего она вообще нужна. Все мы давно работаем в сетевых компаниях и знаем, что происходит, что боится в сетевых компаниях, в сетевых проектах. Открывается новый проект, заходят лидеры с большими командами, начинают зарабатывать деньги и приглашают новичков. Внизу люди, которые юбка растет, люди, которые не умеют приглашать или каким-то образом попали в этот проект, у них идет стопор. Значит, стопор идет до самого верха. Верхние люди вверх-вверху стоит, уже получили деньги, потом пошел стопор. Люди разбегаются по другим проектам. И эта система работает постоянно, многие годы. Вы все это прекрасно знаете. Зашли в проект, вы не сможете пригласить человека, потому что вы новичок, и вам сложно убедить другого из другого проекта. Люди все работают в разных проектах. Сложно убедить человека, чтобы он зашел именно в вашу компанию. Поэтому всегда идут, я его называю, эту систему стопор. Человек пошел стопа стопор, да. Вот все мы здесь присутствующие, начали, мы работаем в компании степиум и работаем и будем продолжать работать в компании степиум. Мы столкнулись с такой же проблемой. Мы приглашаем людей, люди не могут пригласить. Вот Виталий Коновалов предложил такую систему очень интересную, стартовую площадку. Сейчас я вам ее покажу и начнем с нее. У Виталия Коновала три компании. Bitcoin Step, на которой находится площадка старта, Rich Step и Stepeum. Та компания, где мы работаем сейчас. Вот он сделал стартовую площадку именно на компании Bitcoin Step. Здесь мы Спроим свою команду и идем в степиум Как работает стартовая площадка? Человек, который зашел на стартовую площадку, проплатив 0,06 биткоина, при закрытии, полной закрытии площадки, то есть 20 человек площадочки, этот человек получает, получает выплату 16 раз больше, 0,096 биткоина. И так каждый из нас, каждый человек, который... Сделал квалификацию, проплатил 0,06, при выходе получает, при полном закрытии площадки получает 0,096. 16 раз больше. Я это повторяю для того, чтобы вы понимали, как работает наша площадка, как работает наша вертушка. Мы ее назвали вертушка. Вертушка – это стратегия. Это не компания, это не проект. Это стратегия, которую мы применили на стартовой площадке чем мы отличаемся, чем наша стратегия отличается от всех сетевых компаний? Мы не занимаемся приглашениями, вообще никого не приглашаем. Сразу говорю, это не означает, что не надо давать информацию людям. У нас два направления. Мы даем людям информацию для, по желанию. Человек, для чего вообще мы пришли в сетевой бизнес? У нас у каждого человека два направления. Когда мы приходим в сетевой бизнес работать, да? Человек идет для того, чтобы заработать деньги. А для того, чтобы заработать деньги, нужно построить команду. Без команды в интернете делать вообще нечего. Люди бегают по хайпам, только теряют деньги. Все. Нужно построить большую команду, Вот тогда у вас начинают расти деньги. Только от структуры. Ваша команда, как это строится команда? Вы пригласили, набрали к себе друзей, партнеров, 5, 10, 15, 20 человек. Они делают то же самое, и таким образом у вас в, любой, в любом проекте, где бы вы ни пошли, куда бы ни пошли, у вас будут всегда деньги. Только от команды, только от новых прибывших людей. Поэтому наше направление здесь, в вертушке, построить большую команду, и чтобы каждый человек зарабатывал здесь деньги. Если человек имеет какой-то доход, он уже никуда не побежит, ни в какой хайп, ни в какой проект. То есть я еще раз повторюсь, два направления. Мы предлагаем человеку увеличить его, отдых, увеличить его сумму денег 0.06 16 раз. Это не приглашение, это предложение, предложение человеку увеличить его деньги. Поэтому я всегда повторюсь, мы никого не приглашаем. Если человек не понимает нашу вертушку, он может в одиночку построить свою команду. Не вопрос, ради бога, пускай работает в своем проекте. Микрофончики, пожалуйста, я спросил, кто сейчас говорит по телефону. Так вот, давайте еще раз. Мы два, имеем два направления. Предлагаем человеку, предлагаем каждому, друзьям, знакомым, по холодному контакту увеличить сумму денег в 16 раз. Простое предложение. Теперь давайте рассмотрим, как работает сама вообще наша вертушка, наша стратегия. Вот вы видели сейчас площадку из 20 человек. Человек заходит. Теперь начнем с того, что мы не работаем в одиночку и не голословно, как говорят в компаниях, у нас мы работаем командой, а мы реально всей командой помогаем человеку по его реферальной ссылке построить, ему, закрыть ему площадку. Человек закрывает площадку, получает 0,96. И в обязательном порядке. По нашему, по нашему уставу, в нашей стратегии, этот человек, он не теряет деньги из собственной суммы, из 0,96. Он ставит подарочное место, мы его называем, аккаунт один, из своих денег ставит, и в линейку ставит по этой же реферальной ссылке еще одно свое место. Вот как на схеме здесь. Что происходит дальше? Вся команда теперь работает по вот этой реферальной ссылке, тем самым закрывая вот эту подарочную площадку, всей командой. Теперь берем деньги из этого аккаунта и проплачиваем. 16, здесь, здесь собирается аккумулироваться сумма 0096. То есть этой суммы хватает, чтобы проплатить 16 человек. Мы берем вот этих верхних 16 человек и кажд, берем их в логины и каждому на его, его кабинет отправляем по 006. Тем самым, но ну, ставим эти людей по вот этой реферальной ссылке. И теперь что получается? У нас люди отсюда, все, да, кто, кто еще не получил денег, кто еще не заработал ничего, они эти люди становятся в линеечку вот таким образом. Под вот этого человека, под второго. И тем самым выводят второго человека на выплату. Вышел человек, ему это помогла команда. Команда помогла и плюс ко всему подарила каждому по аккаунту. Просто подарок от команды, от всей команды подарок пришел. Но этих людей мы не забудем, потому что мы их все равно в поставим дальше. Это не повлияет ни на скорость, ни на зарплату, ни на выплату. Никак не повлияет, сейчас вы поймете. Почему? 16 человек стало. После того, как стал, стал здесь последний человек, этот человек пошел на выплату. Он делает то же самое, дубликация у нас идет, постоянная. Он покупает подарочную площадку для всей команды, для работы всей команды и берет себе еще одно место здесь, в Египте. Теперь мы опять переключаемся на вот эту реферальную ссылку и все э, дружным нашим коллективом заполняем вот эту вот стартовую площадку, подарочную площадку. Запомнили, поставили 20 человек сюда. Этими деньгами. Берем эти деньги. Берем отсюда вот этого человека, который работал здесь, да, передвигаем его вот сюда. Ставим его место сюда. Оно не потеряло ничего абсолютно. Деньги человек не потерял. Он встал сюда. И его же людей, которые мы здесь собрали, не его людей, а людей, которые новички пришли, мы тоже выставляем сюда в линейку. Но прежде всего поставив остаток людей, который остался здесь. Вот их ставим сюда и дальше продвигаем линейку. Здесь, вот смотрите, по линейке могут быть сдвиги, это совершенно никак не повлияет на вашу доход. Здесь может быть 5-6-7 человек, не хватило или одного человека, поставили, потом оставили отсюда. И также здесь оставшихся людей, потом ставим сюда. Поскольку у нас идет дубликация, каждый человек делает одно и то же действие, поэтому у нас выплаты и идут строго, перемещаясь сюда, вот человеку. Строго через 16 подарочных, через 16 проплаченных аккаунтов получил этот человек деньги, это получил этот этот это, и вы опять получаете свою сумму денег. Почему мы не выходим? Почему мы крутимся постоянно? Я показываю только на двух э, партнерах, да, а это происходит с каждым из нас. Человек, который здесь отработал его аккаунт, отработал, он получил деньги. Он что делает? То же самое, что и сделал первый раз покупает подарочную площадку вот здесь ниже уже, и становится покупать себе еще один аккаунт. Опять то же самое происходит, заполнили его подарочную, его аккаунт получает здесь деньги. Но и к нему же подходит еще одна очередь с одного аккаунта, он здесь уже получает деньги. И опять ставит подарочную площадку. То есть постоянно крутится в человек. Каждый из нас. Но с той разницей, что между вот этими и этим выплатам вот здесь у каждого из нас будут разные люди стоять. С этого подарочного места, потом с этого подарочного места и так дальше. То есть каждый человек получает здесь по две выплаты, одну подарочную. И еще один маленький момент, чтобы вы понимали. Мы, когда ставим вот этих людей в подарочное место, в подарочные места, то вот эти места у вас подарочные. Сначала они получают деньги, только после этого. Работают эти места. Аккаунты у вас работают как эти, так и эти. Только в первую очередь выходит подарочное место на деньги, а потом уже это. Это вертушка, здесь все переворачивается. Потом в процессе работы вы все это поймете. А теперь я хочу сказать о преимуществах вертушки. Я не могу об этом не говорить, потому что, чтобы сразу человек, новичок, понимал, куда он попал. Есть люди, которые понимают, говорят, что это хайп. Значит, каждый человек, который внес сюда свои деньги, если он передумал, такого нет ни в одном проекте, он может обратиться в чат с просьбой вернуть ему деньги. Деньги возвращаются сразу же, в две секунды. Потому что те люди, которые новички приходят, новые люди, разобрались в этом проекте, они с удовольствием купят место, которое пришло раньше. С удовольствием купят. Так что вы не беспокойтесь у нас. Ваши деньги вам вернут, как не могут вернуть ни в одном проекте. Вы если зашли в проект, то ваши деньги уже воспалились по системе. Здесь возврат 100%. Сразу же, если человек придумал, пожалуйста, забирай деньги иди, если можешь, строить структуру сам, работай. Сам самостоятельно работай. Без команды. Второе направление. Значит... С, с, сравнивая с другими компаниями да если вы зашли многие говорят, это матрица да а то что вот я вам сказал по вертушку по вертушку чтобы понимали что это не живая очередь сразу понимаешь что это не живая очередь. здесь постоянно крутимся и постоянно идем на доход через 16 проплат да а скорость выплаты я забыл сказать скорость выплаты каждого партнера зависит от нас всех самих то есть чем быстрее закрывается площадка тем быстрее идет финал выплат в следующий партнер. Закрывается площадка за неделю, сами посчитайте, что вы, вот, скорость стоит, что вы получите через 16 недель. Но благо у нас люди сейчас понимают, мы закрываем подарочную площадку в течение суток. Один день площадка закрылась. И с каждым днем у нас скорость увеличивается. За два дня будем закрывать, за день будем закрывать две площадки, значит не через две недели будем получать, а через неделю. Будем закрывать приз, соответственно, быстрее будем получать выплаты, скорость выплаты зависит от скорости закрытой подарочной площадки. Чем больше нас, тем быстрее закрывается э, люди выходит на выплаты. Деньги, которые мы выводим здесь, мы выводим их на свой кошелек. Многие уже это поняли и сейчас мы этим пользуемся. Мы выводим на блокчейн, они лежат у нас на кошельке. Но, смотрите, э, можно... Эти деньги использовать, вы же пришли сюда увеличивать свой доход в 16 раз, можно взять эти деньги и снова завести подарочную площадку в любую. Сколько вам, вы можете взять, здесь, допустим, 4 и купить место, вот именно в подарочной площадке можете покупать себе место только сколько хотите. Опять же, не повлияет никак на выплату следующего партнера. Все равно, вот любому партнеру, абсолютно все равно, какие аккаунты здесь стоят. Хоть ваши фотографии будет 5 раз здесь стоять, или 7 раз, и здесь еще, этот человек все равно будет получать через 16 подарочных партнеров. То есть, смотрите, вот это стоят, чтобы было понятно это стоят не люди, это их деньги. Поэтому человек получает выплату, когда человек идет на выплату, ему все равно, какие здесь стоят люди. Главное, что они проплатили это. 16 месяцев, и он получил выплату. Ему все равно кто ему поплатил. Поэтому здесь, в отличие от маточных проектов, можно заводить друзей, знакомых, близких, ставить свои аккаунты без разницы, никак не повлиять на работу всей команды. Это второе достоинство нашего Веркушки. Ну и потом, самое основное, конечно, да, это два направления, которые здесь оправдывают себя. Здесь каждый человек получает 16 раз больше, чем он вложил, и каждый партнер строит свою команду, здесь легко построить. То есть мы, вот, допустим, если человек привел двоих, то два человека за ним переливаются в программу Stepium. И лично два, это два личных человека, они здесь перемешались, но за ним они пойдут в компанию Stepium. Если привел человек 10 человек, то они за ним идут в первую линию в компанию Stepium. И еще раз было повторить, почему компании Степиум, потому что мы работаем именно с Виталиком Наваловым в его проекте. Если человек, допустим, еще, да, маленький момент, я пояснил, что мы, чтобы правильно понимали, в компании Степиум мы не работаем. Мы просто переливаем туда денежные средства, покуп, купив сразу два-три бинара, да, в закон можно зайти сразу на три бинара, купив сразу три бинара. Мы только вложили деньги, и наши люди делают за вами то же самое. Получили выплату, перевели, поставили людей сюда своих, и следим за кабинетом, за этим кабинетом, и за кабинетом Степиума. Просто наблюдаем, просто плавно переводим деньги вверх, по, уже по маркетингу компании Степиума. Здесь мы строим команду, а там мы зарабатываем деньги. Немаловажный момент. Вот Все мы понимаем, что мы работаем с криптовалютой. Это опять э, большая проблема во всех компаниях, да. Криптовалюта такая вещь, которая растет постоянно. Вот он может увидеться мгновенно, допустим, в 5-6-10 раз. И вот когда люди спрашивают, а как же мы будем работать, если, допустим, сейчас вход э, 006, там, 4500, 4600, 700 по-разному там проявит биткоин, да, а как же будут заходить люди, когда он будет стоить? Ну, предположим, там 20 тысяч, 30 тысяч, да, люди не найдут таких денег. Я хочу сказать, все люди, которые понимают, что они пришли сюда зарабатывать деньги, и точно знают, вот что дает верхушка еще маленький момент, точно знают, что они получат свои деньги через 16 выплат, это 100%. А выплаты у нас приходят, допустим, в день мы закрываем одну стартовую площадку, подарочную площадку, этот человек может посчитать, что через две недели он получит свои выплаты. Как только получил подарочное место, то через две недели он получает свои. Легко посчитать. Если ему два заходят, то через неделю. Пять закрываем, значит, посчитать можно. Да? То есть человек точно знает, когда он получит выплату. И поэтому легко будет найти и 40, и 50 тысяч. Причем, смотрите, если вы сейчас с 5 тысяч получаете 70 тысяч рублей, ну в рублях посчитайте, то с 50 тысяч вы получите 700. Приблизительная цифра, я даю, приблизительная. То есть, если человек, э, ему нужно вложить 50 тысяч, он будет знать, что он получит 700 тысяч ровно через две недели. 50 тысяч он найдет в любом случае. Замеки у друга, у знакомого 50, Зарейте у нотариуса сумму, отдайте ему 150 тысяч. Любой вам займет там, две недели по такие проценты. Поэтому э, проблем не будет, когда вырастет биткоин. То же самое и с цепиуми. Эфириум растет и сложно будет людям заходить. А для нас, кто работает в вертушке, не проблема, никаких вопросов нет. Здесь мы с одной выплаты выделили деньги, со второй выделили. И также будем э, наш, наш проект вести двигать его вперед. То есть я сейчас озвучил преимущество этой вертушки, чтобы вы понимали. Здесь два направления. Вы никого не приглашаете. Абсолютно не надо заниматься приглашением. Даете человеку информацию. Хочешь увеличить свои деньги 16 раз без риска вложений? Пожалуйста, заходи. Причем неоднократно. Пожалуйста, заходи. Не хочешь... И причем работаем здесь действительно командой. Хочет строить команду самостоятельно, флаг в руки. Пожди.